Остров Пасхи э, все в мире, в общем-то, знают, особенно те люди, которые занимаются эзотерикой, духовным развитием. Да и вообще грамотный человек знает, что остров Пасхи – это необычный остров. И большая часть населения Земли, остров Пасхи, конечно же, Ассоциируют а, с теми истуканами, которые стоят на берегу и смотрят на море вокруг а, всего острова. Самая необычная, пожалуй, в мире и композиция, скульптурная композиция. Огромные истуканы размером там, до 5, по-моему, семи даже метров, а, может, даже больше какие-то есть, вырубленные из камня. С какой целью, что и как, почему смотрят на море? Ну, вот это все вызывает интерес придает необычность, и многие считают, что в этом и заключается то, что этот остров является мощным местом силы. На самом деле, друзья, это глубочайшее заблуждение. Это место силы сильно не истуканами, а наоборот, истуканы снижают значимость этого места силы. Понимаете, это действительно планетарное место силы, где-то в реестре место сил планеты, это где-то 15-16 место. Кстати, наравне с Аркаимом, который на Южном Урале находится, нашей системой круглых городов, об этом мы тоже вместе силы расскажем. Так вот, это такое место силы, а истуканы мешают, снижают этому, это место силы, вот его силу, его значение. Каким образом? Вот об этом я вам расскажу. Так получилось, что в кругосветной экспедиции я оказался на острове Пасхи. Мир так выстроил, что я познакомился там с главным, можно сказать, человеком на острове. Он был губернатором острова, он а, а, историк, археолог, то есть он очень глубоко изучал историю, культуру острова, всего того, что на нем находится, и, соответственно, испуканов и так далее. Он встречался с Туром Хирдалом и нашим Синкевичем, которые на папирусные лодки Ра приплыли на остров Пасхи. И он рассказывал об этом, общении с ними, встречах с ними и так далее. И он мне поведал много таких тонкостей, которые, которыми я с вами поделюсь. Я там для себя открыл очень много нового. И, кстати, стратегия нашего канала, чтобы все было в жизни применено, поверьте, и здесь вы тоже найдете то, что можно применить в жизни. Прислушайтесь внимательно, и вы это услышите и увидите. Что же там открылось? Открылось следующее. Во-первых, действительно... Это мощнейшее место силы. По энергетике, а это так. Не случайно, в общем-то, оно в таком реестре планетарных мест силы занимает такое высокое место. 15 место это очень высокое место. Согласитесь, самый мощный вот в двадцатке оказаться мест силы это серьезная заявка. За счет чего? за счет того, что этот остров, это вулкан, по сути, вулкан. Очень большой высоты был вулкан. После извержения он стал ниже, а так вообще то была это очень высокий, очень высокая вершина. Но эта вершина это был не остров, а это была часть суши, часть лемурийского континента, огромного лемурийского континента, и это была высокая точка этого. Лемурийского континента. Лемурийская цивилизация это психогенная цивилизация, то есть она, ее жизнь построена была именно на взаимодействии глубочайшем, тончайшем взаимодействии с энергией природы. Вообще это энергетическая такая цивилизация, не техногенная, как все последующие, а именно психогенная, тесно связанная с природой и Основной силой, которая держала эту цивилизацию и давала ей процветание, счастье, радость, была энергия любви. Так вот, по периметру этого континента стояли вот такие вот горные вершины, горные вершины на которых стояли башни любви. То есть это такая структура башни любви, через которую транслировалась на пространство энергия любви. Там особая методика, как, если у вас будет интерес, потом э, я расскажу об этом в какой-то из наших встреч, о том, как это происходило. То есть э, культивировали энергию любви, и эта энергия любви, она э, распространялась на континент и держала его пространство в высоких вибрациях, и, соответственно, вибрациях. Высокий уровень жизни, счастья, радости присутствовали на этом континенте. Так вот эта, вот, эта вершина, которая сейчас является островом Пасхи, это была как раз одна из таких, на этой вершине одна из таких стояла башен, и оттуда звучала мощнейшая энергия любви на весь континент Талимурии. Вот откуда место силы. Это место, и это пропитано, эта гора пропитана, это мощнейшая энергия любви. Там действительно это ощущаешь очень сильно, эту энергию любви. И вот это и есть то, что определяет остров Пасхи как огромное, очень важное место силы. А Что же здесь делают истуканы? Причем здесь истуканы? А истуканы, друзья, показывают совершенно другую часть нашей жизни. То есть первая часть, понятно, место силы создается энергией любви. И чем больше энергии любви звучит в этом пространстве, тем более сильное место силы. Это, кстати, энергию любви транслировали люди из башни, то есть, таким образом, там проводились определенные ритуалы, но об этом я скажу, расскажу как-то в другой раз. Это очень большой рассказ получится сегодня, если мы будем и эту тему затрагивать. Так вот, а истуканы. Дальше происходили следующие события. Между Лимурией. И тогда уже возникшей цивилизация, она позже немножко возникла, цивилизация Атлантиды, возникло напряжение, потому что Атлантида шла несколько другим путем. Она уже включала в себя техногенные принципы организации жизни и магические. А это никак не соотносилось с тем, что, чем руководствовалась Лемурия. И на этой почве возникли напряжения. И вплоть до серьезного конфликта, и э, Атланты, Атлантида, цивилизация Атлантиды попытались э, э, убрать э, вот, гегемонию, а тогда была Лемурия, как раз как бы главенствовала на планете, убрать эту гегемонию, и, в общем-то, простое, элементарное ну, стремление владеть миром двигала атлантами, и они, в общем-то, стали строить козни <смех> лемурийцам, они решили убрать эти, разрушить эти башни любви, потому что на них держалось пространство лемурии. И, определенно, проведя определенные действия, они эти башни разрушили. И лемурия, как континент, стала деградировать и погружаться в разрушаться и погружаться в воду. Таким образом, вот Лемурия ушла, по сути, из жизни планеты как цивилизация, а более активно стала развиваться следующая ступень цивилизации – это Атлантическая Атланты. Но у них там тоже не все сложилось, сложилось, и еще имея такую агрессивную политику, они долго не могли Конечно, существовать, и они тоже потом э, погибли. Э, в принципе, таким же путем, потому что э, ну, к ним вернулось то, что они сотворились с, с Лемурией. Так вот, возвращаясь к острову Пасхи, континент затонул, этот остров остался на, э, э, на поверхности воды, и на нем осталось какое-то количество э, потомков э, лемурийцев. По первое время они еще как-то э, действовали на тех энергиях, пытались жить по законам Лемурии, но их было немного, и, в общем-то, потихонечку они стали деградировать. Из поколения в поколение передавалось вот это все, то, что память о их великих предках, о том, какие они были, что они могли, как творили. То есть великие предки для них стали богами стали идолами, они стали поклоняться своим предкам. То есть поклонение предкам вот породило создание вот этих э, истуканов. То есть на базе вот этого э, такого мировоззрения, поклонение предкам, родилась и местная религия, духовные лица, которые, э, в общем-то, это культивировали. Они, в общем-то, и... Э, Взяли власть в руки на этом острове и создали из культа э, вот предкам, в общем-то, создали для себя определенную, э, ну, как сказать, определенные условия жизни. По сути, э, они э, жрецы управляли этим островом, и они кормились за счет вот, э, того, что люди... Э, поклонялись предкам и несли все то, что нужно было жить сам им в дары. И далее эти жрецы придумали, не знаю, кому из них пришла эта идея, значит что каждый род должен поставить идола по размерам своего того предка. Предки были очень высокого роста поэтому вот такое необычное изображение идолов, поставить такого идола на берегу острова и лицом обращенным к морю, как бы призывая своих предков в свою жизнь, через этих идолов они молились, и с тем, чтобы пришли предки и помогли им построить жизнь счастливую, сытную и так далее. И вся их дальнейшая жизнь, дальше все, все, все больше и больше деградация шла, больше и больше сознания тоже деградировало. И они, в общем-то, их главным занятием стало вырубать вот этих идолов. И уже не каждый род, а каждая семья стремилась поставить э, такого идола и таким образом обеспечить себе э, счастливую жизнь. На самом деле, конечно же, идолы не приносили тех благ, к которым стремились, но культ вот этот, вот эта религия, поклонение предкам, она действовала безотказно, жильцы это подогревали, потому что они жили за счет этого, ну вот в результате дальше больше, и деградация шла, и в конце концов они уже стали вымирать, потому что неком было заниматься сельским хозяйством, все рубили, таскали, устанавливали и так далее, то есть они и когда в средние века пришли э, мореплаватели. Они на острове увидели всего несколько десятков, вообще э, людей, которые почти превратились уже э, в животных. Они питались э, корнями, там, листочками, то есть под кормом жили. Уже не было никакой цивилизации. То есть они по сути исчезали. И, ну, их поддержали их потихонечку вернули в человеческое состояние с поколения в поколение. Дальше была симилизация, и таким образом они остались на острове островитянами, но уже в несколько другом состоянии сознания. Уже не было того поклонения, но хотя, по сути, все равно, то есть уже не рубили они эти истуканы, истуканов было много на острове, они просто им молились, продолжали... Жить в таком вот состоянии. И вот это продолжается до сих пор. Это продолжается до сих пор. И вы знаете, я увидел как раз вот то, что, на, что хотел сказать, на что хотел обратить ваше внимание, что чтобы взяли в сегодняшнюю жизнь. Что можно взять в сегодняшнюю жизнь? А в сегодняшнюю жизнь можно взять как раз вот этот опыт опыт что любая религия любое поклонение идолу, оно ограничивает развитие личности человек перестает быть творцом и он не просто перестает быть творцом он даже зачастую перестает быть человеком и это вот на острове это четко видно вы представляете Остров богатый, остров по своему климату, ну, близок к экватору. Климат вполне хороший, буйная растительность. Почва благодатная, вулканические вот эти почвы, они богаты минералами, все растет, все развивается, но они ничего не производят. Они не выращивают ни овощи, ни фрукты. И это все им привозят, на кораблях привозят, за 4 тысячи километров из Чили, это же территория Чили, представляете, они сами ничего не делают, они, вот осталась вот эта вот э, лень, поклонение, через поклонение предкам, то есть э, предки, помогите, помогите, и вот, э, вот это настолько заложилось уже э, в геном это островитян, что они вообще ничего не хотят делать. Как, например, вот... Ну, то, что ничего не производит, а все ждут, когда им что-то привезут. Это раз. Второе. Туда много едут туристов. Туристы едут в основном из-за стуканов. Не, вот это место силы, вот там, энергия любви. Многие даже и не, не знают об этом, не вспоминают и не используют это место силы для своего роста и развития. Поглазеть, пофотографировать сфотографироваться со стуканом, это считается высший пилотаж. А на самом деле это как раз показатель деградации личности. Так вот, дошло до такого, что они не хотят, чтобы приезжали даже туристы. Представляете? То есть на острове э, из тростника сделанный э, аэропорт. Может быть, сейчас там что-то поставили, но все равно. Представляете, прилетает самолет, большое количество людей, там 150, 200, то и больше. И вот люди стоят под солнцем, никакого навеса. Э, ждут очереди... Там сидит человек, один человек сидит, сам будет эти паспорта и так далее. Это несколько часов. Я говорю, что вы не организуете вот этому человеку, который был губернатором? Я говорю, что же вы это не организуете? Правильно, вам же поедут еще, будут больше приезжать, аэропорт хороший и так далее. Все, организуйте, и столько туристов к вам приедет. А зачем? Нам не нужны туристы. Они нам мешают. Просто жить и наслаждаться жизнью. Понимаете? Вот такое отношение к жизни породила вот эта религия предков. Вообще религиозный человек, фанатичный человек, это действительно человек, который теряет свое творческое начало, который перестает быть творцом, который опирается на кого-то вовне, кто ему может что-то помочь. Люди, те, которые вот так вот строят взаимоотношения с миром, они переходят в стадию человека-Творца, в другую стадию. Человека-потребителя, еще дальше, еще глубже, вплоть до деградации. И мне мир недавно показал, я возвращался на поезде в Купе, я ехал с двумя женщинами, которые ну, фанатично верующие. Христианки хранатично верующие, они постоянно наносят крест знамения на себя, они постоянно там читают псалмы, читают Евангелие, целуют эти книжечки, целуют страницы, постоянно, постоянно в молитве, постоянно. Понимаете, я увидел уровень деградации Творца. Вот наяву, и это сейчас есть, и это присутствует иногда рядом с нами, уважаемые друзья, постарайтесь их изменить уже практически невозможно. Постарайтесь сами не быть такими, такими фанатично верующими во что угодно, в свою футбольную команду или во что-то еще другое. То есть нужно быть, оставаться человеком, человеком-творцом. Так вот, завершая рассказ, о в острове Пасхи хочу сказать, что это остров парадокса. С одной стороны, мощнейшее место силы, мощная энергия любви звучит там. Но это надо знать, на это надо чувствовать, и на это надо настраиваться, и тогда ты получишь это. И есть другая картина. Эти идолы, ради которых зачастую все и происходит. Приезжают, стремятся, хотят. А на самом деле это... Как раз образ деградации личности, деградации человека-творца. Вот вам две стороны медали этого острова. Я думаю, кому-то это будет полезно все это услышать. Благодарю.